Господа, давно не виделись. Я сейчас хочу вам показать центр энергодыхания очный, который находится в Москве. И вы можете приехать сюда в Москве и продышаться. С вами позанимаются лично. Вот этот центр. Здесь у нас студия персонального тренинга. Это Вика. День. Да, и вот именно она проводит занятия по энергодыханию давайте сделаем небольшой обзор это ресепшн это зеркало конечно же тут всякие штучки можно купить масла там все дела вик ну расскажи что здесь происходит ну, чтобы мы понимали в чем секрет Московский Центр у нас появилось свое место, где мы можем собираться независимо, не привязываясь к никаким а, графикам студии, у нас свой график, работаем 24 часа в сутки, Всем абсолютно рады, мы занимаемся здесь маленькими группами, 5-6 человек максимум, всем хватает места, График у нас точно такой же: четверг, суббота. Сейчас открыты дополнительные группы в воскресенье вечером и в четверг дневное время. Если будет наполняемость, будем открывать другие дни также днем или вечером. Все это обсуждаем. Плюс проводятся индивидуальные продышки. Все, что необходимо для дыхания, все есть: коврики, пледики, подушечки. Маленькие подушечки, uh -huh. масочки, все есть, да, водичка, все есть. Поэтому от вас нужны только вы и ваше огромное желание. Все остальное сделаем мы. Uh -huh. Вик, покажи раздевалку Поделка. и уборную. Uh -huh. Смотрите, как, как красиво. Для того, чтобы визуально увеличить пространство, вот такая раздевалочка, все закрывается, uh -huh. зеркало, душ, все полотенчики, если что-то нужно вдруг угу. помыться, помыться <laughs> тоже, Красота. Без, да, тоже без проблем и, и так... уборная. Угу. Угу. Круто, все на стиле. Это такой стиль специально, такая плитка. Зеленая, серая, белая. Красота. А здесь еще вот мы общались с Викой, она сказала, что здесь даже может меняться вот эта да, подсветка, сейчас, да, сейчас. то есть можно выключить свет и когда происходит дыхание, можно настроить, вау, ребята, здесь настраивается очень классно. Да. Это получается можно прям даже цветотерапию сделать, когда дышишь, да? Да, поэтому я в основном включаю зеленое, очень успокаивает. Угу. У нас есть арома масло сарума, арома арабалам с аромами маслами компании Янклиев. Я всегда на энерготехания. Включаю лампу, потому что хочется, чтобы еще дыхательные пути прочищались, нервная система успокаивалась. В общем, мы работаем комплексно, друзья. Угу. Плюс у нас есть вот такое чудо-тренажер. О, кстати, расскажи <плес> про вот этот аппарат. Очень <плес> интересная Фанап, штука. Фанап. Фанап. Фанап называется. Сейчас угу. я его покажу. Угу. Это тренажер угу. для того, да чтобы угу. без э, травм, Выходить в стойку на голове, здесь не нужны никакие подготовки, никакие инструктора. Я думаю, что люди, которые в тени здоровья, они знают, как важно переворачивать себя периодически, хотя бы раз в день. Но не всегда мы это позволяем себе сделать, потому что есть uh -huh. трудные страхи с помощью тренажера, это все происходит очень быстро и даже не нужно никакой подготовки. Возрастных ограничений нет, например лет 10-13 и до бесконечности. По весовой категории точно так же, 200 он выдерживает без проблем, поэтому мы сейчас зачастую каждую протышку начинаем именно с, со стойки на голове, то есть все, кто приходит, обязательно пользуются этим ножом. То есть, как я понял, сюда голову, да, и так поднимаемся. Так, что еще хотел сказать. В общем, в это нелегкое время, когда происходит такое безумие, пандемия, что там еще, маски все носят, да? масочный, масочный период, дыхательные практики очень важны. И те, кто в Москве, давно спрашивают, где можно позаниматься энергодыханием. Во-первых, можно сделать это с Викой, она как проводник, как мастер, она уже давно ведет у нас и сами понимаете, что значит прийти в группу 4-5 человек и хорошенько погрузиться в занятия. Там тем более 7 фаз дыхания у нас, потому что все-таки на ютубе у нас там 1-2-3. И, конечно, вы с проводником пройдете с тренером гораздо дальше. А, ребята, я уже не провожу Занятия по энергодыханию, я создал систему энергодыхания, вот эти многофазные тренинги, практики с разными ритмами и, соответственно, передаю все эти техники тренерам, у нас не только в Москве, еще и по всему миру, и, конечно же, вы можете к ним обращаться и продышаться уже, пройти гораздо дальше. Вот, собственно, у нас и получилось сделать обзор центра энергодыхания, который в Москве, очный. Приходите, расскажи, где это? Это какая, какой адрес мы, мы здесь напишем? Мы находимся по адресу генерала Кармашева, тринадцать, а Это живой комплекс Юнион Здесь закрытая территория, очень красивое зеленение, очень красивый двор, тихо, спокойно, уютно. В студии очень приятная атмосфера. И скажу так, что все, кто сюда заходит все ребят приходите любые вопросы по под этим видео если что ссылка в описании контакты вики я оставлю снизу под этим видео задавайте вопросы и дышим все это у нас работает очень достойно